Здравствуйте, я Бовт Наталья и это мой канал NB Fitness. Сегодня предлагаю проработать мышцы живота. Для этого опускаемся на спину, руки за головой, ноги на ширине плеч, подбородок груди не прижимаем. На два счета вверх, на два опускаемся вниз, на два вверх, на два вниз. Вдох, выдох, вдох, выдох. Еще. Хорошо. Продолжаем также, Тянемся ребрами к тазу. Еще сильнее укорачиваем мышцы живота. Продолжаем. На два вверх, на два вниз. На два вверх, на два вниз. Вдох, выдох, вдох, выдох. Добавили поворот корпуса. Хорошо. На два поворот, на два опустились. На два поворот. На два. Опустились. Ребрами тянемся к тазу. Хорошо. Повыше поднимаясь. На два. Вверх. На два. Вниз. На два. Подъем выравниваем руку и тянемся к стопе. На выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Именно дотягиваясь до стопы. Подальше. Еще. Четыре. Три. Два. Один второй рукой снова раз, два, три. Именно к стопе. Пять, шесть, семь, восемь. Еще восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три, два. За голову приподнимаем ноги. Выравниваем поочередно. Правая, левая. Снова правая. Левая. Еще правая левая, и еще правая, левая, соединяем локоть, колено, раз, два, поворот, три, продолжаем на выдох, выдох, поворот, поворот, еще выдох, выдох, в одну сторону, в другой раз, два, три, чуть быстрее, Пять, шесть. Фиксируя точку семь. Восемь, еще восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. И в два раза быстрее. Два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Выравниваем ноги, удерживаем. Поясница прижата к коврику. Дышим. Три, четыре. Еще удерживаем. Четыре, три, два. Один. Поставили ноги на пол, опускаем голову, рука в районе пупка, делаем глубокий вдох в живот, выдох, расслабились. Снова вдох, выдох, еще вдох, выдох, снова вдох, выдох. Опускаем руку, руки за голову и еще один подход. Руки за головой, локти в стороны, на два, вверх, на два, Вниз, на два, вверх, на два, вниз. Не забываем, ребрами тянемся к тазу, сильнее укорачиваем мышцы живота. Еще на два, вверх, на два, вниз, на два, вверх, на два, вниз. Три раза осталось. Хорошо, еще, два. Отлично, последний, один. И добавляем поворот корпуса на два, поворот прямо опустились на два поворот прямо опустились еще раз поворот. хорошо, снова поворот еще левым плечом, правым плечом. отлично. выравниваем руку и тянемся к стопе именно до стопы, на выдох, выдох. подъем повыше еще семь шесть четыре три два 2 смена в другую сторону раз два три 4 тянемся к стопе 5 шесть семь восемь еще восемь семь шесть 5 4 три два 2 рука за голову поднимаем ноги и поочередно выравниваем левое правую левую правую левую правую левую правую локоть колено правым плечом левым плечом на выдох поворот прямо вдох выдох выдох два раза осталось один и ускоряем фиксируя точку раз два три, четыре, фиксируя пять, шесть, семь, восемь, еще восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два и в два раза быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Захватываем бедра, приподнимаем плечи, поясницу прижали к коврику, выравниваем руки вперед, ноги опускаем в диагональ и удерживаем. Два, держим, три, четыре, еще удерживаем, пять, шесть, еще семь, восемь, хорошо. И округленной спиной раскатываемся на выдох, назад, вдох, еще вдох. выдох. Вдох. На сегодня урок закончен. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.